Какой зикр лучше всего делать, когда человек впадает в грех? Очевидно, Пророк, алейиссаляту вассалям, учит нас. Это достоверный хадис в сахиха аль бухари то, что называется сайиду из «Сайиду-ль-Истихфар» из истихфар самая совершенная молитва для поиска прощения Аллаха. Если вы произносите эти слова, они являются вершиной в поиске прощения Аллаха и предполагается, что их следует произносить один раз утром и один раз днем. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, что значит «Саид-аль-Истихфар»? Знаете, когда у кого-то в жизни проблемы, кому он бежит? Он бежит к своему хозяину. Если у кого-то сейчас проблемы, куда бежать? Вы бежите к тем, кто выше вас. Вы бежите к королю. Вы бежите к президенту. Вы бежите к премьер-министру. Вы бежите к тому, кто может вам помочь, если в вашей жизни есть большая проблема. Когда мы совершаем грех, нам нужно бежать к Аллаху через саид из истихфар Решение проблемы находится в саидуль из истихфар Это совершеннейший вид зикра, когда нам нужно обратиться ко Всевышнему с мольбой о прощении. И тогда, вы знаете, что это за слова? Вы говорите «Аллахумма анта Рабби», «О мой Аллах», «Ты мой Господь». Вы говорите это после греха в контексте. Это означает, что «Ты мой Господь», когда я совершил грех. «Ты мой Господь до совершения греха» и «Ты мой Господь после греха». Даже если я согрешил против тебя. Ты все равно мой Господь. Нет Господа, кроме тебя, достойного поклонения. Ты сотворил меня, я твой раб. Да, даже если я согрешил, я все еще твой раб. Я стараюсь, стараюсь изо всех сил сделать то, что обещал которым является я Абуд». Это договор между нами и Аллахом о том, что мы поклоняемся ему. Я стараюсь изо всех сил, у Аллах. Вы видите слова саидуль истихфар, когда вы произносите их и понимаете их смысл, и когда вы произносите их после греха у Аллахи, вы почувствуете, как они будут погашать ваш грех. Вы почувствуете это, как будто бы холодной водой облили горячее сердце. СубханаЛлах. Вы говорите «Я Аллах, я ищу убежище в Тебе, защити меня от зла, что я совершил». Поскольку, произнося из стихфар, вы признаете, что это было злом, вы говорите «Я Аллах, я знаю, что я сделал это зло». «Аллах, защити меня от зла самого себя, собственного зла, которое я совершил». Я признаю Твою милость, оказанную Тобой мне. Я признаю Твою благосклонность и Твое благо ко мне. Я признаю свой грех. Прости меня, я, Рабби, я прошу это от Тебя, потому что никто не прощает грехов, кроме Тебя. Кому мне обратиться? Верующий знает, что нет спасения от Аллаха, кроме Аллаха Святого и велик. Верующий знает, что нет спасения от своих грехов, от своего беспокойства, от своего бедствия и от своего положения, нет спасения, кроме как через Аллаха